Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главным. Президент Сурумбай Джеймбеков встретился с министрами иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. О чем беседовали глава государства и министры, смотрите сегодня в выпуске. Более 20 документов будут вынесены на повестку дня предстоящего саммита глав государств, членов ШОС, в числе которых дорожная карта по поддержке Афганистана. Допрошен Шамиля Таханов, экс-вице-премьер-министр, дал показания в рамках уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева. Состоялось очередное заседание правительства на повестке дня «Вопросы госзакупок» и реализация программы «Доступное жилье». Патрульная милиция набирает новых сотрудников в своей ряды. О том, как будет проходить конкурсный отбор, смотрите сегодня в выпуске. Сегодня президент Сурумбай Джеймбеков встретился с министрами иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, которые прибыли в Кыргызстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ШОС. Глава государства отметил, что сегодня ШОС состоялось как уникальное международное объединение по взаимодействию и выработке механизмов сотрудничества в различных сферах. Во взаимоотношениях твердо укрепился шанхайский дух. Глава государства и главы внешнеполитических ведомств обсудили проводимую Кыргызстаном работу в качестве председательствующего в ШОС. Подробности смотрите в следующем материале. Заседание министров иностранных дел стран-членов ШОС – одно из основных заседаний в рамках предстоящего саммита глав государств Шанхайской восьмерки. Вместе с президентом Сорумаем Джеймбековым главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы сотрудничества в рамках ШОС. Глава государства отметил, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества состоялась как уникальное международное объединение – Уважаемые министры иностранных дел, государств, членов шамханских организаций сотрудничества, приветствуем всех вас на гостеприимной кыргызской земле. Добро пожаловать в Кыргызстан. Уважаемые друзья, ШОС на сегодняшний день состоялось как уникальное международное объединение по взаимодействию и выработке механизмов сотрудничества в различных сферах. Это не просто декорация, а реально действующий принцип Взаимного доверия, равноправия и уважения. Кыргызская страна рассматривает многостороннее взаимодействие в рамках ШОС в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики. Мы готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества в политической сфере, повышения безопасности, активизации торгово-экономической и культурно-гуманитарной составляющей ШОС. В этом году Кыргызстан, как председательствующий в ШОС, провел более 20 различных мероприятий. Состоялись заседания министерского и экспертного уровня, как на территории Кыргызстана, так и на территории других государств членов ШОС. В рамках предстоящего саммита глав государств состоялись встречи секретарей Советов Безопасности, министров обороны, глав антинаркотических ведомств. Для укрепления экономической составляющей в Бишкике состоялся бизнес-форум. Уважаемые министры! В период председательства мы сосредоточили усилия на развитии практических составляющей нашего партнерства. Это сферы политики, экономики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, а также продвижение межпарламентского сотрудничества. Страны ШОС не забывают и о сотрудничестве в культурном направлении. В целях развития дружбы и культурной интеграции народов на берегу озера Иссыкуль состоялся международный марафон ШОС «Шелковый путь». Был проведен форум женщин. Ожидается проведение медиафорума стран ШОС. Министры иностранных дел отметили, что, проделав такую большую работу, Кыргызстан еще больше укрепил шанхайский дух среди организации. Чудеса Кыргызстан под руководством президента Соронбай Жээнбекова во время своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества проделал огромную работу. Мы ценим усилия Кыргызстана в продвижении целей и направлений ШОС. Надеемся, что предстоящий Бишкекский саммит ШОС укрепит взаимодействие и сотрудничество наших стран. Мы уверены, что саммит ШОС пройдет с полным успехом и готов оказать всяческое содействие в его проведению. Кроме того, Сорумба Дженбеков отметил, что планомерно реализуются поставленные задачи прошлогоднего саммита в Циндао. Идет работа по достижению задач дальнейшего развития ШОС в контексте текущих процессов мировой политики и экономики. Уделяется пристальное внимание и межпарламентскому сотрудничеству. Хотел бы обратить особое внимание к развитию межпарламентского сотрудничества в рамках ШОС. Это создать все необходимые предпосылки для создания дальнейшего укрепления связи в этой безусловно важной сфере. Уверен, что принятие соответствующего решения Совета глав государств будет способствовать поступательному развитию организации и укреплению роли в глобальных и региональных делах. Шанхайская организация сотрудничества стала устойчивой платформой межгосударственного взаимодействия по многим направлениям. Как отметили министры иностранных дел, ШОС из года в год показывает эффективность своей деятельности. Шанхайская «восьмерка» сумела построить новую модель регионального сотрудничества с четкими и ясными принципами. Как озвучил глава МИД России Сергей Лавров, многостороннее сотрудничество наблюдается во всех сферах. «Уважаемый господин президент!» Коллеги, я хотел бы выразить признательность Саранбай Шарипчу за прием министров иностранных дел, государств-членов ШОС. Это говорит о том личном внимании, которое вы уделяете и которое Кыргызстан уделяет продвижению взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Несмотря на весьма непростые геополитические условия, о чем сейчас сказал мой коллега и друг, министр Ван И. Потенциал нашего объединения неуклонно возрастает. Оно становится все более авторитетным и влиятельным участником. Участники встречи выразили мнение, что предстоящий бишкекский саммит ШОС будет насыщен разноплановыми договоренностями и стратегическими решениями. В завершении встречи президент Сорума Джеймбеков поблагодарил за всемирное содействие и поддержку кыргызской стороны в ходе председательства в ШОС. Передал теплые пожелания главам государств и пожелал дальнейших успехов. Бекмамата самбек улу, Мадина Низамова, Иние Тергешева, ЛТР Бишкек. Президент Сурумбай Джембеков и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили приоритетные направления Кыргызско-российского партнерства. Сурумбай Джеймбеков с удовлетворением отметил, что государственный визит президента Владимира Путина в марте текущего года подтвердил, что взаимодействие между Кыргызстаном и Россией активизируется и наполняется конкретным содержанием. Напомним, что во время госвизита Владимира Путина на межрегиональной конференции были подписаны контракты на сумму свыше 6 месяцев миллиардов долларов США. Были намечены дальнейшие планы по укреплению межрегиональных связей. 2020 год будет объявлен Перекрестным годом Кыргызстана и России. В ближайшие дни будет создан совместный оргкомитет по проведению мероприятий. Соромбай Джеймбеков выразил благодарность российской стране также из-за поддержку в признании отечественной системы ветеринарного контроля эквивалентным системам ЕАЭС. В свою очередь Сергей Лавров передал Соромбай Джеймбекову наилучшие пожелания от Владимира Путина. И подчеркнул, что российская сторона следит за ходом реализации нашими ведомствами всех важных отраслевых документов. друзьями, что визит Путина успешно весьма плодотворно. Этот вид показал, что наши двусторонние отношения вышли еще на более качественные новый уровень. И она сверх нашим ожиданиям, где было подписано соглашение на более 6 миллиардов долларов. Мы сейчас надеюсь работаем. Я особо хочу отметить что это форуму присторов, который прошел очень успешно. Такие хорошие, приятные. И Историйский, историйский Игорь, сегодня нас в вас приезжает, третий раз приезжает к нам. <свят> Это слово почао Приветствую вас, добро пожаловать. До Большое спасибо, Заня Шарикович, вам тоже самые теплые пожелания от Владимира Владимировича. Он вспоминает с удовольствием свой визит и традиционное ваше гостеприимство, и содержательную часть. Вы упомянули форум ректоров, был еще межрегиональный форум, молодежный форум прошли, под, вы открыли, Владимир Владимирович, Дни культуры России, так что очень насыщенная была программа, не говоря уже о, содержательной, о содержании документов, которые были подписаны, заявления совместные, такой сильный политический документ и отраслевые соглашения, которые будем выполнять. Часть договоренности уже реализуется, я сейчас буду готов с вами это обсудить, но по крайней мере мы Отслеживаем то, как ведомства работают над выполнением ваших решений, господин Владимирович. Также сегодня Сорумбай Джеймбеков принял министра иностранных дел Республики Индия Сушму Сварадж. Стороны обсудили перспективы двустороннего партнерства, вопросы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами, а также возможность создания Кыргызско-индийского фонда развития. Глава государства поздравил народ Индии с успешным проведением парламентских выборов в апреле текущего года и подчеркнул, что в Кыргызстане ждут премьер-министра Индии Нарендра Моди с официальным визитом. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж уделила особое внимание вопросам цифровизации деятельности государственных органов и развитию парламентской демократии. Стороны выразили готовность к выводу двусторонних отношений на новый качественный уровень. Я говорю, что я говорю, что я говорю, что я я Сегодня в Бишкеке прошел саммит министров иностранных дел государств-членов ШОС. Главы дипломатических ведомств обсудили и закрепили пакет документов, которые вынесут на повестку дня предстоящего саммита глав государств ШОС. Всего будет рассмотрено и подписано более 20 документов. Также министры обсудили первоочередные задачи по дальнейшему развитию деятельности организации и приняли за основу Бишкекскую декларацию. Важным моментом стало то, что на заседании СМИТ была принята дорожная карта по поддержке Афганистана. Продолжит наш корреспондент Гульзада Чубакова. Саммит глав государств ШОС-2019 – это будет одним из главных политических событий страны в этом году. В преддверии саммита глав государств членов организации Кыргызстан провел такие масштабные мероприятия, как Исыкульский марафон ШОС, форум женщин ШОС, бизнес-форум стран ШОС. Кроме того, в ближайшие дни пройдет форум средств массовой информации ШОС. Сегодняшний совет министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества стал завершающим этапом в подготовке к саммиту ШОС на высшем уровне. В рамках своей встречи главы внешнеполитических ведомств рассмотрели пакет документов, который будет вынесен на повестку дня саммита глав государств. Основной стала Бишкекская декларация о перспективах развития ШОС и консолидации позиций государств-участников по основным вопросам в рамках взаимодействия. В целом, министры иностранных дел ШОС внесут на рассмотрение глав государств на саммите более 20 документов. Мы утвердили отчет о работе секретариата ШОС за прошедший год, одобрили проект доклада о деятельности организации за отчетный период и заслушали информацию о результатах деятельности РАДШОС. Важным итогом работы заседания стало подписание дорожной карты по развитию взаимодействия секретариата ШОС с государственными наблюдателями и партнерами по диалогу на среднесрочную перспективу. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Впервые на рассмотрение глав государств будет вынесена дорожная карта дальнейших действий по линии ШОС и Афганистан. Подготовленный проект сегодня тщательно рассмотрели министры иностранных дел ШОС нынешнее заседание Совета Министров иностранных дел ШОС в Бишкеке стало важным этапом в практической реализации первоочередных задач, стоящих перед нашей организацией и обеспечения дальнейшего поступательного развития ШОС. В заключение хотел бы отметить, что кыргызская сторона намерена и далее вносить позитивный вклад в решение стоящих перед нами общих задач в благо, на благо развития Шанхайской организации сотрудничества. Председательство Кыргызстана в ШОС сыграло важную роль в укреплении нового восьмистороннего формата отношений в организации. Как отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, все ключевые механизмы и органы ШОС работали системно и слаженно. Наблюдалась деловая активность во всех сферах деятельности организации. Взаимодействие было выстроено в духе конструктивного партнерства. А инициатива Кыргызстана в проведении различного уровня и направленности мероприятий говорит о том, что кыргызская сторона стремится к поиску новых форм сотрудничества в организации. В рамках Союза. Состоялись совещания и встречи руководителей профильных министерств и ведомств, а также заседания экспертов. Итоги работы которых позволили подготовить, как уже было сказано, солидный пакет документов и решений. Можно с уверенностью отметить, что решения, которые будут приняты главами государств, внесут весомый вклад в поступательное развитие организации, поддержание стабильности и безопасности в регионе и в мире, а также Укрепление многостороннего экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-членами ШОС. Саммит глав государств членов ШОС пройдет в столице 13-14 июня. Отметим, участниками ШОС являются Кыргызстан, Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Индия. И как было отмечено на сегодняшнем совете министров иностранных дел ШОС, итоги саммита выведут сотрудничество шанхайской «восьмерки» на новый уровень поступательного развития. Бишкек. Президент Сурумбай Джеймбеков провел встречу с участниками очередного заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Глава государства сообщил, что в рамках председательства Кыргызстана в организации... Последовательно продвигаются ранее озвученные приоритеты, направленные на сохранение преемственности. Кыргызстан приложит все усилия для достижения поставленных задач, а также укрепления нашей общей коллективной безопасности, отметил Сорум Байджиембеков. На сегодняшний день сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ОДКБ. Высокая активность террористических организаций в северных провинциях Афганистана и на Ближнем Востоке требует консолидации усилий стран ОДКБ. В этом контексте особое внимание в рамках ОДКБ необходимо уделять взаимодействию в сфере охраны государственных границ, отметил Сорумбай Джимбеков. Кыргызская республика придает первостепенное значение вопросам дальнейшего углубления региональной интеграции в рамках ОДКБ. В рамках председательства мы последовательно продвигаем ранее озвученные приоритеты, которые направлены на сохранение преемственности. Кыргызская республика приложит все усилия для достижения поставленных задач, а также укрепления нашей общей коллективной безопасности. В свою очередь, министры отметили, что все мероприятия в рамках председательства Кыргызской республики в ОДКБ в 2019 году проходят организованно на высоком содержательном уровне. Подчеркнули, что все всецело поддерживают приоритеты Кыргызского председательства, которые соответствуют подходам ОДКБ и разделяют оценки Кыргызстана в возрастающей роли организации. В завершении встречи президент Сурумбай Джеймбеков выразил благодарность за всемирное содействие, поддержку кыргызской стороны в ходе председательства ВДКБ. Все мероприятия в рамках председательства Кыргызской Республики ВДКБ в этом году проходят на высоком, содержательном и организационном уровне. Повестка дня сегодняшнего СМИ и важность рассматриваемых вопросов свидетельствует о том, что кыргызская сторона уделяет особое внимание развитию организации. Мы всецело поддерживаем приоритеты кыргызского председательства, которые соответствуют нашим подходам. Традиционно рассматриваем ОДКБ в качестве важнейшего, важного и действенного регионального механизма обеспечения коллективной безопасности. Очередное задержание по резонансному делу накануне экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов был доставлен в следственную службу МВД и допрошен в рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению так называемого вора в законе Азиза Батукаева. По сообщению пресс-службы МВД, бывший высокопоставленный чиновник был задержан и водворен в ВВС ГУВД Бишкека. Правоохранительные органы по уголовному делу проводят необходимые следственные действия и оперативные Подробности смотрите далее. В 2013 году срок наказания криминального авторитета Азиза Батукаева составлял более 16 лет. Как вдруг Батукаев представился смертельно больным, ему поставили диагноз «острый лейкоз крови». Врач колонии строгого режима номер 24 и целая медкомиссия под этим подписались. Уголовное дело по освобождению Батукаева было возбуждено еще при Атамбаеве, но не проводились такие активные мероприятия по выявлению фактов, вот, почему Батукаев оказался на свободе и будто бы говорили, что вот он как только выйдет на свободу, через 10 или максимум 2 недели и умрет. Но Батукаев до сих пор жив уже сколько лет прошло, и как только он э, прилетел в Грозный, через 10 дней или через 2 недели прошла информация о том, что он женился на 18-летней э, девушке. Э, то есть вот это все говорит о том, что э, э, тот диагноз, который поставили врачи, э, был ложным, э, и была специальная э, операция по освобождению Батукаева, конечно же, не просто так, а за большие деньги. 9 апреля 2013 года в законе Азиз Батукаев вылетел из Кыргызстана в Россию. Его проводили через ВИП-зону аэропорта Манас. После вылета Батукаева в Чечню было возбуждено уголовное дело по незаконному освобождению. Однако, не найдя виновных, расследование приостановили. Все было заранее продумано, и пока кто-либо обратит на это внимание, чтобы он был в зоне недисогаемости, Органов, органов. Вот поэтому в такой спешке и делалось. Многие отмечали, как наши э, структуры власти смогут слаженно работать при желании. Судебный вид власти, исполнительный вид власти. Все так было э, продумано, организовано четко. Он раз, выносит решение в медицинское заключение, привозится, сажают и отправляют. Быстро даже никто не, не успел обратить внимание. Потом уже стало известно, что он был освобожден. По версии следствия, должностные лица Минздрава умышленно для цели незаконного освобождения из мест лишения свободы диагностировали Азизу Батукаеву острый миолобластный ликоз, что явилось основанием для освобождения от отбывания наказания. 23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии Джигурку Кинеша, исключила ранее выставленный Батукаеву диагноз и указала на наличие фальсификации фактов при его установлении. Перечень заболеваний труса, перечень очень воинчая худшего профессор не аларды Сегодня на улицах <свист> Ангры, тугандары на яркую белую фон, яркий. Бардыка мы мы да, Баш прокуратура, улуты-коусты-кызматы Бардығы жап-чақшынақ айдып кой отырасыңар Күч органдары ғаяқты қарауатады Бір гүнде үшіп көт қатады Абыерде дағын Бір күч жетек сайттады өлтүр басағы ителі Гимге... Өлтүр үшін тирік сақтап жеткіз бөрел о том, что медиками был сфальсифицирован диагноз, говорит и политолог Токтогол Кокчикеев. По его словам, при заборе анализов для постановки такого диагноза были нарушены все процедуры и нормы законодательства, применяемые в таких случаях. Забору такие производят присутствие, присутствие медицинской службы ГСИН или медицинской службы Министерства внутренних дел или Министерства юстиции, который имеет у себя РНИЛС судебно экспертизы. Присутствие этого они забирают, составляется акт о том, что этот забор осуществлен такое-то время, таким-то шприцем, таким-то человеком, такое-то время. Потом она закладывается в контейнер и опечатывается. Вот так. И сопровождение приводят в институт гематологии. Там в институт гематологии в присутствии людей скрывается это все шурумбурум. и подтверждается, что именно это, а этого же не было. Уголовное дело было возобновлено лишь в начале этого года. В ходе досудебного производства объявлено о подозрении в совершении данного преступления бывшими сотрудниками Кыргызского научного центра гематологии при Минздраве. Следствие взяло под стражу двух людей бывшую лаборанку Ирину Цопову и бывшего заместителя директора Центра гематологии Эмиля Макимбетова. Также в рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева были задержаны должностное лицо Минздрава и медицинские работники ГСИН. Кроме того, задержаны и нашли находятся под стражей бывший советник председателя ГСИИН Колыбек Качканалиев и экс-глава Минздрава Динара Сагинбаева. Все эти аресты, по мнению полковника милиции, в отставке из Шамшибека Мамырова говорят о том, что в то время должностными лицами была создана преступная группировка. Я по делу Батахаева, по истории Батахаева могу сказать, что, видимо, было на государственном уровне организованное преступное сообщество. Здесь, это лично мое мнение – Наверное, сыграл роль и финансирование, деньги, и роль э, политического решения. На прошлой неделе в рамках этого уголовного дела допросили экс-министра внутренних дел депутата парламента Зарубе Рысалиева. В 2013 году он руководил госслужбой исполнения наказаний и сопровождал Азиза Батукаева из колонии до аэропорта. По его словам, в то время все его действия были осуществлены в соответствии с инструкцией. После того, как суд выносит решение об освобождении, заключенный должен находиться под стражей еще минимум 7 дней. Азиза Батукаева потребовали освободить немедленно. Врачи говорили, что он умрет, что надо выпустить. Оказывается, сын Шамиля Атаханова уже двое суток ждал Батукаева в аэропорту. Чтобы не платить за простой самолет в аэропорту, они пораньше вывезли воров в законе. «Мне сказали сопроводить его». «Да, я сопроводил его, потому что есть инструкция». «Врачей обманули. Я изначально говорил, что за всем этим стоит Шамиль Атаханов. Его сделали министром, председателем ГКНБ, вице-премьером. Атаханов – это коммерсант, он должен делать деньги. Народ знает, что самолет, в котором Батукаев улетел в Чечню, принадлежит сыну Атаханова по имени Данияр». Накануне по делу Азиза Батукаева задержали экс-вице-премьер-министра Шамиля Таханова. Как сообщает пресс-служба МВД, он был доставлен в следственную службу ведомства и допрошен в рамках расследуемого уголовного дела. В итоге бывший высокопоставленный чиновник был задержан и водворен в ВВС ГУВД Бишкека. 21 мая 2019 года в рамках данного уголовного дела был доставлен в следственную службу МВД и допрошен экс-вице-премьер-министр Кыргызской республики Шамиля Таханова. Согласно статье 98 Уголовного традиционного кодекса Кыргызской Республики, был задержан Шамиль Атаханов и водворен ВВС ГВД города Бишкек. Все подозреваемые обвиняются в соучастии в коррупции, а также в служебном подлоге и в соучастии в подделке документов. Правоохранительные органы по уголовному делу проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Тимур Тимиргаляев, Ченгастоктор ЛТР Бишкек. Сегодня Свердловский районы суд Бишкека рассмотрел ходатайство омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова о возможности изменения меры пресечения обвиняемому Осмонбеку Артыкбаеву. С учетом мнения сторон, ходатайство было оставлено без удовлетворения. Напомним, что в СИЗО ГКМБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Джантуриуса Торио депутат джугур Кинеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов, Айбек Калиев и экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем Явлены обвинения по фактам злоупотребления, должностным положением и коррупции во время модернизации ТЭЦ Бишкека. Сегодня судебное заседание начато соглашение председательства судьей писем, поступивших с аппарата правительства Кыргызской Республики и архивов президента Кыргызской Республики на ранее направлены судом требования о предоставлении информации. Далее последовали ходатайства адвокатов, защитник Манукян, действующих интересов обвиняемого Авазова, подал ходатайство о выдаче разрешений на участие обвиняемого в гражданско-правовой сделке через своего представителя для получения пенсионных отчислений, которые судом оставлено без удовлетворения для надлежащего оформления. Кроме того, в ходе судебного заседания был поднят вопрос необходимости пригласить в зал суда для дачи показаний свидетеля потерпевшей стороны Хафизова. Прокуроры поддержали данную инициативу. Сегодня был допрошен один представитель потерпевшего электрические станции. Значит, то, что касалось непосредственно да, вопросы, какие были у адвокатов обвиняемых задавались вопросы на протяжении сегодняшнего дня Допрос был закончен и процесс судебное разбирательство отложено на завтра в 1000. Престижная награда для Кыргызстана. Эстонская академия электронного управления накануне вручила Кыргызстану награду за наилучшее внедрение системы электронного управления, то есть Тундук. Около 500 делегатов из 130 стран представители ООН и Евросоюза приняли участие на церемонии награждения. Эстонская Академия Электронного Управления ежегодно вручает международную награду за наилучшее внедрение системы электронного управления. В этом году жюри и конференции единогласно приняли решение присудить награду Кыргызской Республики за самое настойчивое внедрение системы обмена данными Тюндюк и продвижение электронного управления. Это означает, что Кыргызская республика вышла на международную арену и на международной арене показала себя с, с точки зрения цифровизации. На этой конференции многие государства, государства представители государств подходили спрашивали, как вы это смогли за очень короткое время. Эстонская академия электронного управления выразила удовлетворение успехами, достигнутыми Кыргызской республики в деле внедрения системы электронного управления. Ведь в настоящий момент 19 государственных органов обмениваются информацией по проекту Тюндук. Если в марте было произведено около 400 тысяч операций по обмену данными, то в апреле уже 700 тысяч. Мы считаем, что мы таких успехов добились из-за того, что у нас очень хорошая поддержка со стороны нашего президента, правительства. И мы очень рады за это. Для чего нужна система Тюндюк? Главная ее цель – упрощение получения государственных услуг. Мы все знаем, как тяжело получить ту или иную справку в любом ведомстве. Эту бюрократию стараются исключить именно при помощи вышеназванной системы. А работа в этом плане облегчится, если все ведомства будут между собой связаны. Обмениваться информацией между собой ведомства будут не в бумажном варианте, как это обычно бывает, а в электронном перевести в электронный формат 189 государственных услуг до конца текущего года в соответствии с поручением президента Кыргызской Республики. Кроме того, это направление оно нацелено на исключение и минимизацию коррупционных рисков в системе предоставления государственных и муниципальных услуг. И тем самым это дает возможность создать самые комфортные условия для граждан и бизнеса с точки зрения получения государственных услуг от соответствующих государственных органов. Как отмечают специалисты, благодаря переводу госуслуг в электронный формат облегчилась не только жизнь простых граждан, но и произошло значительное снижение уровня коррупции в сфере оказания гражданам госуслуг. Напомним, Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая присоединилась к международному проекту «Открытое правительство». Эксперты отмечают, что таким образом мы стали на пути обеспечения прозрачности, расширения прав и возможностей граждан борьбы с коррупцией. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.